юленька ты меня слышишь или нет Всем добрый день! Я предлагаю начать, так как время уже одиннадцать, или подождем минутку, как скажете. Меня зовут Екатерина, я менеджер проекта «Парковый квартал Селф». Всем видно презентацию, которая отображается на экране. Надеюсь, что всем все видно. Расскажу про проект. Это точечная застройка, парковый квартал Self. Проект бизнес-класса, малоквартирный фонд, всего в комплексе два дома. Первый дом – это корпус номер один, состоящий из одной башни, из одного подъезда. И корпус номер два, который состоит из трех подъездов, трех секций. Сейчас продажа на... комфортное количество для точечной застройки. В проекте есть минус первый этаж подземного паркинга, подземный паркинг и кладовые пространства, которые располагаются также на минус первом этаже, пока не в продаже. По ценовой политике также не могу вас сейчас ориентировать. Ориентировочно дата выхода в реализацию данных объектов примерно сентябрь месяц этого года, то есть осенью, и на тот момент будет как раз определена цена. Ну, это ориентировочная рыночная цена. На сегодняшний день по Москве от 1,2 двести до 2 миллионов рублей стоит машина место. У нас не могу сказать, сколько будет стоить. Также в подземном паркинге будет возможность установить систему Клауса, то есть на одном машинном месте можно будет хранить в автомобиле, то есть это гидравлическая установка, четырехопорная, с подъемным механизмом. По строительству комплекса предполагается, если смотреть на архитектуру, это получается монолит плюс вентилируемый фасад, хорошего качества металлокассета, как видим из рендеров по архитектуре, Комплекс создан в виде нескольких между собой соединенных кубических форм. И понимаем, что некоторые части дома у нас выпирают, да, объемная часть идет шире, и некоторые части утоплены. Также проектом предусмотрена большая арка во дворовую территорию, она сквозная. Сейчас попробую найти по плану, вы увидите. Данная арка сквозная высотой с 1 по седьмой этаж, и она обеспечивает также прохождение дополнительного света во дворовую территорию. Далеко Предполагается закрытая территория, охраняемая концепция двор без машин. Вот видим на плане, вот она арка. Соответственно, со второго по седьмой этаж идут одни планировочные решения, начиная... С восьмого этажа понимаем, что арки, арка уже отсутствует, и здесь идет увеличенные уже площади. То есть если со второго по седьмой, седьмой этаж идут небольшие площади, там однокомнатные 35, 37, 38 квадратных метров, а двухкомнатные тоже порядком 63 квадратных метров, то с восьмого этажа уже однокомнатные квартиры начинаются 42-40. Машин, видеонаблюдение предполагается, возвращаясь к генплану, вот как раз корпус номер один, у него 22 этажа, один подъезд и корпус номер два, это три подъезда, сейчас продажи первая и вторая секция второго корпуса. На первых этажах будут размещены коммерческие площади, то есть магазины, бытовые услуги, кафе. Возможно, еще какие-то учреждения. Уютный внутренний двор закрытый у нас выходит на юго-западную сторону. По сторонам света получается самая комфортная, самая солнечная сторона. Здесь есть достойные варианты, в основном однокомнатные квартиры выходят как раз во дворовую территорию, есть, конечно, то, что выходит уже на существующую застройку, здесь нужно понимать, что вы для себя рассматриваете, да, по ценообразованию, там, возможно, будет цена чуть ниже, то, что выходит на север, но понимаем, что люди есть, которые для которых важны видовые характеристики, есть люди, которые все-таки нацелены на внутреннее убранство, внутреннее пространство, поэтому видовые характеристики уходят на второй, третий план. Если говорить о наличии студийного варианта и вообще по картографии по квартирам, всего лишь одна студия предусмотрена на этаже. По секциям в в первой секции второго корпуса всего лишь 5 квартир, квартир на площадке. Понимаем, что это комфортное соседство. В каждом подъезде по два лифта, евро, европейского качества лифты заявлены. Грузоподъемность 600 килограмм и 1000 килограмм. Во втором корпусе, вторая секция, предусмотрены 8 квартир площадки, И, как я уже говорила, всего лишь одна студия на этаже. Студия 28 квадратных метров. Во всех квартирах, это все жилой фонд, во всех квартирах у вас устанавливаются внутренние санузловые перегородки в полную величину. Внутренних перегородок межкомнатных у вас изначально не устанавливается, будет просто трассировка по полу. Также прошу заметить, что во всех квартирах увеличены оконные проемы. Обычно строят метр восемьдесят высоту оконный проема. У нас предусмотрено высота 2,10 что на 30 сантиметров больше обычного и также увеличенная высота потолков от пола до потолка без учета стяжки 3 метра 10 сантиметров понимаем что там 10 сантиметров еще черновые и отделочные работы получается в чистоте высота потолков 3 метра что касается дизайна по внутренним местам общего пользования, то есть подъезда. Современный дизайн в спокойных серых бежевых тонах с использованием отделки под дерево. Также дизайнерское решение по освещению. Причем дизайнерское решение по освещению также предусмотрено на всех этажах, понимаем, это не просто там лампы, да, а именно встроенные в потолок освещение, которое приятно взгляду и не ослепляет. Около каждой квартиры также предусмотрена, как это сказать, отделка. От дерева, с установкой уже изначально а, нумерации квартир, то есть все в едином стиле, также металлические двери единого стиля, хорошего качества, и обозначение по этажности тоже в необычном формате. То есть человек, попадая на этаж, а, сразу видит, где он располагается. Далее, а, что касается входа в подъезд, предусмотрена комфортная. Проживание всех людей, в том числе инвалидов, поэтому входы в подъезды организованы без устройства лесенок. Также во дворовую территорию у вас будет вход и в подъезды, и в дом, и в коммерческие площади, и в сами подъезды. Предусмотрен вход как с внешней стороны по периметру, так и с внутренней стороны, уже если вы попали, естественно, во дворовую территорию. Хорошего качества будут установлены детские площадки, также зонирование внутренней дворовой территории. То есть не просто все у нас выложено бетоном да, и плитки, плиткой, а также предусмотрены малые насаждения. То есть будет организовано озеленение, деревья, кустарники, клумбы. И между ними, соответственно, сделаны детские площадки, установка малых форм лавочек, мест для отдыха. Вот я вам пролистала до как раз внутренней территории. И все тут представлено в презентации. Сейчас попробую найти секундочку вот также детские площадки установлены, Мы понимаем, что не просто бетон, как я уже сказала, а все-таки устраивается также озеленение. По ценовой категории, квартиры сейчас однокомнатные, доступные в продажу от 12 миллионов 800 тысяч рублей, это в среднем 44 квадратных метра. Двухкомнатные квартиры начинаются от 60 квадратов до 73 квадратных метров по цене от 17 миллионов рублей до, сейчас секундочку, порядок цен, до, наверное, 19 миллионов рублей, это что касается двухкомнатных квартир. Также есть интересные планировки по площади 75 квадратных метров, это будет уже формат трехкомнатных квартир, они угловые, большое количество оконных проемов, что также является хорошим вариантом, потому что можете сделать как двух, так и трехкомнатные варианты из-за из количества окон. Тут уже на усмотрение покупателя. Да, двухкомнатная квартира до 19 миллионов рублей. Формат трехкомнатную квартиру от 75 квадратных метров до 100 квадратных метров и по ценовой политике это от 21 до 27 миллионов рублей планировочные решения можно посмотреть в презентации они все имеются Делить три отдельные спальни и сделать кухню-гостиную. Но здесь уже на усмотрение каждого. Да, презентацию можно получить. Вы можете, я вам сейчас напишу свой мобильный номер телефона. Вы можете на WhatsApp, например, написать запрос, и я вам пришлю или на электронную почту, можете ее оставить, или, соответственно, на WhatsApp. Мой номер телефона, зовут меня Екатерина Севастьянова. Если будут вопросы какие-то, можете обращаться, всегда готова ответить на них. Частый вопрос это наличие лоджии балконов. В комплексе крайне мало наличия лоджии балконов, это прям точечные, единичные варианты. Вот, пожалуйста, на третьем этаже есть две квартиры с небольшими балконами. Они будут не застекленные, поэтому сейчас в большинстве случаев застройщики используют эффективное пространство, так как есть, если есть изначально лоджия или балкон, все пытаются присоединить, то есть согласовать перепланировку и присоединить это к общеполезной площади. Обычно, я не говорю, что всегда, но в большинстве случаев люди используют лоджи, и балкон как систему хранения. В данном комплексе как раз предусмотрены на минус первом этаже подземного паркинга кладовые пространства и понимаем, что это более удобно, нежели покупать квартиру с лоджией с балконом и, соответственно, использовать это в качестве кладовки. Понимаем, что это и визуально со стороны с улицы да, выглядит не очень презентабельно. Ну и, соответственно, такие вещи, как, например, велосипед, там, санки, снегокаты, через всю квартиру для хранения на балкон тоже не очень удобно располагать, да. Какие у вас будут вопросы по комплексу, потому что общую систему я обозначила, повторюсь, по местоположению я вам не рассказала. Проект располагается на улице 3 Гражданская, это район Богородская, восточно-административный округ. По расположению восточно-административный округ район Богородской самый зеленый, самый экологически чистый в Москве, с трех сторон объект окружен парковыми зонами. Это сами Сокольники. Также, кстати, до парка Сокольников, с учетом строительства нового пешеходного моста, здесь он не обозначен, или обозначен, сейчас я сориентируюсь. сориентируюсь. Вот примерно вот в этой части, вот здесь вот, вот он уже определен, строится новый пешеходный мост. Соответственно, с учетом строительства нового пешеходного моста до самого парка Сокольники, это 15 минут ходьбы. Также Лосиностровский парк неподалеку и Измайловский-Черкизовский лесопарк. Рядом с комплексом есть автобусная остановка. Это остановка называется первая Прогонная улица до метро Преображенская площадь или бульвара Косовского очень удобно доехать порядка пяти-восьми минут. Бульвар Косовского это МЦК. У нас сами выбираете пути маршруту. Я, например, пользуюсь именно МЦК, но удобно до бульвара Косовского, да доехать. Если же мы едем до бульвара, до метро Преображенская площадь, то это Сокольническая ветка и 15 минут до центра. Что касается условий приобретения, рассрочка согласовывается в индивидуальном порядке. Что это значит? Первоначальный взнос 50%, далее рассрочка, возможно, от 6 до 9 месяцев по голосования с застройщиком, так как у нас финансовый партнер Банк Дом РФ. СРО-счета открываются именно в этом банке. Сейчас вернусь к пояснению по СРО-счетам и про застройщика. Соответственно, все денежные... Поступления согласовываются в том числе с банком Дом РФ. Поэтому за, э, застройщик индивидуально э, есть возможность застройщикам согласовать рассрочку при условии первого взноса 50% с сроком от 6 до 10 месяцев. Но при этом может быть немного изменена на большую сторону, там, на 1-2%, к тому, что имеется к правильной цене субсидии по ипотеке. Как таковые субсидии от застройщика нет. Сейчас готова вам предложить господдержку по ипотеке или программу «Молодая семья». Это возможно, это рабочая программа. «Молодая семья» сейчас, наверное, самая выгодная, получается, программа по размеру ипотечной ставки. Также по сделке. Вернусь чуть-чуть к ипотеке. Объект аккредитован практически во всех банках. У нас есть свой отдел ипотечного кредитования. Для вашего удобства вы можете подать заявку через наш ипотечный центр через нашего ипотечного менеджера, что сэкономит ваше время и общение с менеджерами каждого банка, то есть вы только с нашим менеджером, а он же распределяет заявки по всем банкам. Что касается отделки, все квартиры сдаются без отделки, как я вам уже сказала, у вас устанавливается только внутренние санузовые перегородки, а остальное всего по полу. Стяжки пола нету. Коммуникации по стоякам разведены с установкой заглушек. И отопление горизонтального типа, то есть идет по полу с установкой радиаторов отопления. Происходная хорошая Что касается Долевого строительства срок должен был быть единым, то есть мы не можем прописать кому-то там сентябрь, кому-то октябрь, кому-то ноябрь, поэтому прописывается для всех участников единый срок, а именно это до 20 декабря 2024 года. Повторюсь, застройщик себя подстраховывает, так как здесь скром счета, так как есть контроль Министерства строительного комплекса. И понимаем, что после введения дома в эксплуатацию вот этот вот период по выдаче ключей от квартир каждому из участников долевого строительства он не происходит в недельный срок. Да? То есть издается определенный график, и как раз на протяжении четырех примерно месяцев происходит работа по передаче вам объекта. Договор долевого участия гарантирован у нас как раз и с счетами Понимаем, что с 2018 года внесли коррективы в закон об участии в долевом строительстве, а именно включили гарантию это как раз из того счета. Что это значит? Это значит то, что денежные средства уже на сам проект, на строительство самого проекта выделено банком Дом РФ. Прежде чем осуществить проектное финансирование, Банк, ю, юридический отдел полностью проверяет застройщика на благонадежность, на состояние на сегодняшний день, доверие к нему, документацию и так далее. А также хочу обратить наш, ваше внимание, что у нас в учредителях по нашему застройщику, так, эхо пошло плохо слышно, сейчас лучше стало слышно. Повторюсь, все учредители нашей компании... Так, что сделать? Давайте я попробую отключить. И обратно включить. Сейчас лучше слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Я, в принципе, ничего не делала... Значит, слышно. Отлично. Повторюсь. Что касается эскроу-счетов. Эскроу-счета обеспечивают гарантию получения вами квартиру. Про трейдинг сейчас расскажу. Сделка осуществляется таким образом. Вы открываете строу счет на ваше имя в банке Дом.РФ и открываете аккредитивный счет, на который кладете денежные средства. А счет у вас может быть открыт в трех банках – это Сбербанк, Райфлайзенбанк и Дом.РФ. Мы рекомендуем производить все операции в одном банке, но бывают разный, различные случаи, поэтому повторюсь, эскроу счет открывается только в банке Дом.РФ, а кредитивный счет в одном из трех выбранных банков. Заключается договор долевого участия, у нас электронная регистрация, электронная подпись, то есть все в, дистанционно оформляется. Скачивается специальная программа, выпускается под вас электронная подпись, удостоверяется ваша личность в отделе оформления. После того, как все в электронном виде подписано, отправлено на госрегистрацию и зарегистрировано, деньги с аккредитивного счета перечисляются на эскроу-счет. А деньги с счета на ваше имя уже перечисляются застройщику только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Соответственно, никаких предпосылок на то, чтобы застройщик получил, скажем так, от вас денежные средства и не выполнил свои обязательства, здесь исключены. здесь да? полная гарантия того, что, во-первых, деньги уже есть на строительство дома застройщику не нужно, думать, где взять средства, если, например, объект не будет продаваться или будет продаваться не так быстро, как они хотят и так далее, да, то в данном случае как раз вопрос решен, деньги есть. И застройщик получит эти деньги только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Что касается трейд-ина, трейд-ин есть в формате не совсем таком, как себе его люди представляют, как в автомобильном бизнесе. Да? То есть у нас есть три компании, которые занимаются срочным выкупом недвижимости. Если вас интересует такая программа, как Трейдинг в нашем формате, то вы оставляете заявку по своей квартире, по тому объекту, который нужно продать. Мы передаем данную заявку в компании, кто занимается срочным выкупом. Они с вами связываются, оценивают вашу квартиру, предлагают вам определенные условия. Вы уже думаете, насколько вам это удобно и насколько вас устраивают те условия, там, время, цена и так далее. Иногда бывает такое, что стоит уступить, там, допустим, полмиллиона-миллион рублей, но вы понимаете, что вы здесь и сейчас покупаете у нас квартиру, да, потому что как обычно бывает, когда начинают люди заниматься в самостоятельном порядке продажи квартиры и тратят на это там, от полугода до года, естественно, основая политика у застройщиков тоже меняется в большую сторону, и а мало того, что цена меняется, плюс еще и нет уже подходящих вариантов. Да? То есть лоты бронируются, раскупаются, и у вас уже меньше возможностей купить то, что вы изначально планировали. Поэтому программа трейдин она имеет место быть, но вам решать, насколько она вам актуальна, удобна, доступна и интересна. По трейдин, повторяюсь, оставляя свои контакты и параметры в мы уже передаем в компании партнеру Какие у вас еще будут вопросы? Спасибо, потому что в целом мы проговорили все моменты. Если подводить итог, то район Богородска вообще очень перспективный район. Здесь сформировавшаяся уже инфраструктура, тихий, спокойный район с наличием школ, детских садов, магазинов, парковых зон, реновация По транспортной доступности тоже все достаточно удобно на улице Краснобогатырская, которая проходит недалеко от нашего комплекса, буквально в одном, один период нужно пройти и вы попадаете на Краснобогатырскую улицу, здесь большое количество трамваев также проходят. То есть можно добраться как до ВДНХ метро, например, или три вокзала, это станция Господи, Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы. По карте, я думаю, что посмотрите, СВХ вот построили, да, тоже там по, до третьего транспортного Быстро можно доехать в выходные дни, вообще там на другой конец Москвы за полчаса можно попасть. Какие у вас еще будут вопросы? Скажите, пожалуйста. Вот. Еще раз я продублирую тогда свой номер телефона, если кто не успел записать. Если вообще по районам смотреть, то здесь очень мало новостроек, особенно бизнес-класса. Те новостройки, которые есть около нас, это практически уже завершенное строительство. Естественно, ценное образование там выше, чем у нас. Если все-таки важна цена качества, то, конечно, рекомендации вкладываться в парковый квартал Сел, потому что самое время для этого. А цена еще не настолько высока, как в домах, которые сдаются в этом году или через год. Да? А, но, тем не менее, понимаем, что срок конец 2023 -го года – это не такой дальний срок. То есть мы не прописываем двадцать 2025 год, прописываем срок сдачи. Это первый квартал 2024 -го года, завершение строительства конец 2023 -го года. Но ну, а выдачи ключей – это уже дело техническое, в принципе. Еще какие-нибудь вопросы есть у кого? Сколько проектов у застройщиков в Москве? Возвращаясь к застройщику, это специализированный застройщик Энергостроинвест. Они на рынке с 2010 года. У них есть проекты, в которых они принимали участие. Как мы слышим из названия Энергостроинвест, они специализируются на энергосистемах, на энергосетях. Они принимали участие в строительстве таких комплексов, как Матч Полэнд, ЖК Фидом и Дом на Хлебном. Это премиального класса строения Делюкс. С 2018 года нет требований по 214 федеральному закону к застройщику. Да? То есть он может не иметь вообще никаких введенных в эксплуатацию проектов и домов. Например, если мы даже возьмем крупных девелоперов, таких как MR Group или та же самая компания EPIC, это просто имя, это просто бренд. А договор долевого участия заключается с компанией-застройщиком, которая специально создана под конкретную застройку. У нас застройщик, Имея возможность и имея опыт уже в строительстве, создал бизнес-проект «Парковый квартал Сэллс», получил разрешение на строительство, обратился в молодое архитектурное бюро «Волл», это одно из лучших в России молодых компаний, и, соответственно, успешно прошел положительную Получил положительное заключение по экспертизе в Министерстве строительства и, естественно, реализовывает данный проект. Поэтому как, как вот самостоятельный застройщик он выступает впервые, но, повторюсь, он имеет опыт строительства, он знает, что это такое. И также прошу заметить, что застройщик сам не строит в любом случае. Застройщик просто организовывает весь проект, весь процесс постройки и обеспечение вами получения ключей от квартиры. А строит, соответственно, генподрядчик, субподрядчики и так далее. Что касается э, генподрядчика, здесь у нас компания СУ-555 вот уже сказала, да, по подрядчика, суд 555. А также мы понимаем, что по факту у вас на любом моменте строительства может как суд-подрядчик, как генподрядчик, как любой участник процесса строительства может быть изменен. А, то есть есть там масса обстоятельств, да, но при этом... В любом случае объект будет достроен в хорошем качестве, с хорошими характеристиками, так изначально, как он был заявлен. Во-первых, так как это первый проект застройщика как такового и сразу бизнес-класс, ему нужно показать качество, ему нужно работать на перспективу и в дальнейшем также есть планы, идеи по строительству еще других комплексов. Что касается комиссии агента, я вам на этот вопрос не отвечу: это от 0,5 до 1%, но сумму точную уточните, когда будете уникалить клиента, этим я не занимаюсь. А в парковке, да, как уже сказала имеются в на минус первом этаже подземного паркинга, так же, как и кладовые пространства, они сейчас не в продаже. В продаже сейчас только квартиры в первом втором корпусе второго, вернее, в первой и второй секции второго корпуса. Что касается коммерческих площадей, парковочных мест и кладовок, информация – ориентировочный сентябрь 2020 года 2022 года выход в продажу пока их нет в продаже так кто подрядчик ответила это су-555 сколько проектов застройщика ответила это его первый проект в роли самостоятельного застройщика какие у вас еще будут вопросы У нас активно только два участника задают вопросы. Остальные пассивные слушатели. Да. Вход во двор закрытый по пропускной системе. По... И с внутренней стороны. И входы на территорию комплекса это при помощи чипов. Плюс видеонаблюдение. Закрытый двор. Понимаем, вот ограждение. Порядком 30% продано от объема. И чтобы вы понимали, застройщик порционно выводит в продажу объекты, то есть, например, второй, шестой, восьмой этаж, десятый, тринадцатый, пятнадцатый этаж. Также учтите, что в случае понравившейся какой-либо планировки можно дополнительно вывести в продажу на этаже тот, который еще не продан. Да, например, понравилась вам квартира условно 60 квадратных метров есть она одна на пятнадцатом этаже но вы понимаете что 15 вам высоко и вы готовы рассмотреть такую квартиру на восьмом этаже если на восьмом этаже такая квартира не продана еще не выводился данный этаж в продажу то можно у застройщика написать запрос застройщику и вывести в продажу нужный вам этаж при условии, что он не продан. Но ценовая политика определяется в моменте. То есть на сегодняшний день застройщик нам выдаст ту цену, за которую он готов подать данную квартиру. Когда планируется повышение цен? За последнее время оно возможно будет еще. Возможно это будет с начала апреля. Было одно подражание в начале марта, возможно будет еще одно в начале апреля, мы узнаем по факту там за один день до повышения. Поэтому предупредить клиентов прям вот в моменте очень сложно, да? предупредить, возможно, если сам клиент говорит, что да, мне очень интересно, вот я там сейчас решаю финансовый вопрос, предупредите меня. Потому что есть клиенты, которые мы смотрим, мы посмотрим, мы сейчас приценимся. Вот такая история, конечно, менее можно как-то быстро, оперативно предупредить клиента, ну, потому что, естественно, в работе, там, допустим, 100 заявок, и обработать их в один день очень сложно. Если в наличии трехкомнатной лоты площадью 81 квадрат, вообще они все куплены, следующий лот это 92 квадрата. 81 все уже проданы. Планировочное решение 81 квадрат шли со второго по 7 этаж, они уже выкуплены. По семейной ипотеке, насколько я понимаю, была ставка 3,87, но ее нужно уточнять, ориентируйтесь на 5,5. 92 с двумя санузлами. Давайте вернемся планировки 92 квадрата. Вот она, данная планировка. Здесь, да, два санузла плюс гардеробная комната. Понимаем, что вот эта вот стенка у нас несущая, жирная, черная, и вот эта вот стенка, она тоже несущая. Два коммуникационных короба, соответственно, на ваше усмотрение, да, использовать два санузла или все-таки сделать там постирочную и так далее. Но объем достаточно хороший, линейная квартира с огромной кухней-гостиной в 16 с половиной квадратов. Так, почему на сайте нет фотоотчета за этот год? На сайте первая есть веб-камера, и вы можете в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства по поводу фотоотчета сообщу в рекламный отдел, добавят. Если визуал по офису продаж на объекте? Не очень поняла вопрос. Вы имеете в виду, есть ли макет? Макета нет. Объясню. Земельный участок очень ограничен у нас по строительству. И строить... Конкретный офис продаж на весь период реализации проекта сейчас нету возможности, потому что офис, который есть, он временный. Соответственно, размещать хрупкие конструкции, такие как макет во временном сооружении, пока совершенно неразумно. Поэтому как только будет построен уже основной постоянный офис продаж макет, также будет модель уже заказана отделка фасадов это вентилируемый фасад хорошего качества металлокассеты то есть идет у нас пеноблок, далее пленка утеплитель, воздушная прослойка и соответственно сами металлокассеты что будет в соседней территории, где сейчас находится шаурмичная мойка и так далее у них там заканчивается договор аренды по пользованию земельного участка с учетом того, что также на той стороне на Северной планируется реновация как раз. Там будет выполнено благоустройство, но этим уже занимается соответственно не застройщик. Мы осваиваем территорию в рамках только нашей стройплощадки, в рамках нашего договора аренды на земельный участок. Все остальное это уже Москва, департамент жилищной политики. Мы в что в наших силах, что в нашей компетенции все будет выполнено. Это что касается территории, которая нам не принадлежит, но граничит с нами непосредственно. Какие еще у вас будут вопросы? Леша, что я еще не рассказала, ты слушал. Ну, я рассказывал ну, просто о районе, что здесь есть, как добираются про красного подготовки. Слушал, как я сказал конкретно mm -hmm. наше локарство, Женя показывал, какие основа mm -hmm. стройки, какая авторичка, какие возражения, если я говорил, или так проще слушать. Mm -hmm. Проект застройка, много право авторское решение, большие понемногие характеристики, возражения. Это же я сказала, тому, да. Что касается варианта с отделкой, да, сейчас прорабатывается вопрос по поводу отделки а, непосредственно, а, но понимаем, что в любом случае, так как у нас объект за, заявлен в проектной декларации все квартиры без отделки, то а, возможность отделки по отдельному договору на оказание услуг будет только после того, как вы приняли по факту квартиру. Потому что если делать отделку а, в моменте строительства, это надо полностью весь проект пересогласовывать с Министерством строительного, строительного комплекса, вносить изменения в проектную декларацию. На сегодняшний день этого никто делать не будет. А, новые корпуса выйдут в продажу. Что касается третьей особенной секции второго корпуса, тоже, я думаю, что не раньше конец ага. этого года, а может быть даже и позже пока не определено, сейчас есть еще объем, который необходимо реализовывать, есть, поэтому третий да, портус пока не в ну, да. Интернет есть, да. Повторюсь, да, в данном районе очень, а, очень работа, мало да, комплексов да. особенно бизнес-класса. А вообще старый фонд. И если мы берем там, на вторичном жилье сейчас да, ценовая политика, то она, в принципе, практически да, приближена я, может, к, на к всей, нашим ценам. Но мы работать, понимаем, что это старый фонд. здесь, работает, конечно, вот бизнес – это бизнес мы хорошего качества. Мы материалы, хороший район. Сколько на работу, сколько у субподрядчиков вас да помню, работу? Не готова вам сейчас сразу сказать по поводу, сколько субподрядчиков. Да, это да, это да, немного да. не моя задача, да, моя задача, чтобы... Что она просто как горела, так и горит даже, когда вы... Мой интерес, чтобы, чтобы стройка думает, строилась. Я наблюдаю каждый день, стройка идет. Вы тоже это можете сделать да, в лайт Поэтому следить за технической работой, сколько заключено договоров, не в моей компетенции. В любом случае, мы не понимаем, что это может быть как один, там, так и десять. Да? Для вас, как для покупателей, для ваших клиентов, это не имеет в принципе, значения. А также я хочу вам сказать, что финансовые расходы по проектному финансированию контролируются очень четко, то есть если раньше Министерство строительного комплекса контролировали только самого застройщика, то на сегодняшний день этот контроль распространяется на всех участников строительства, то есть есть у нас десять подрядных организаций. Все 10 субподрядных организаций будут проверены, в каком объеме перечислены им денежные средства, за что перечислены, какие работы выполнены и так далее. Ну, То есть вы поймите, что я, да. функция покупателя – это не контрольная функция, на это есть технадзор, на это есть Министерство строительного комплекса и куча других структур, которые наблюдают и контролируют этот весь процесс. Ваша задача – ознакомиться с проектом, понять, что он вам нравится и задать вопросы относительно сделки. А вот эти вот все технические моменты, ну это то же самое, как вы покупаете молоко, вы все-таки ориентируетесь на упаковку, на вкус молока, да, но вы не спрашиваете, от какой коровы это молоко и на какой ферме, и что за доярка. Добывала это молоко, но я примитивно вам рассказываю, но это вот очень похоже на то же самое. Сколько парковочных мест? Проектом предусмотрено стоит давай, два машины места. Как активно ведется стройка? Каждый день ведется стройка. Сколько опять рабочих? Не моя задача решать, сколько рабочих. У них есть начальник участка строительного, который распределяет да, количество сотрудников. Кто-то работает на экскаваторе, кто-то работает с лопатой, но ну, хорошо ведется настройки работы, машины грузовые подъезжают, стройные материалы поставляются, здание, которое необходимо демонтировать до конца, ликвидируется, стройка идет полным ходом. Какая высота потолков запланирована для плодовых помещений? В паркинге 6 метров высота и предварительно также 6 метровая высота кладовых помещений. Пока еще не было точных данных, но судя по чертежам, которые я видела, 6 метровая высота в кладовых помещениях и в подземном паркинге. Да, кладовые пространства размещаются на минус первом этаже подземного паркинга. Въезд в подземный паркинг, подогреваемый, пандус подогреваемый для предотвращения образования на наледи. Также он охраняемый, также видеонаблюдение. По сделке еще не проговорила, такой момент. Есть цена квартиры, например, 15 миллионов рублей. В эту квартиру, в эту стоимость входит две составляющие. Первое это договор бронирования. Срок договора бронирования – 7 рабочих дней. Стоимость договора бронирования 1 – один процент от стоимости квартиры. Что это значит? То есть на этот срок фиксируется наличие квартиры, данной за вами, и фиксируется ценообразование. То есть если на период бронирования ценовая политика меняется, для вас она остается неизменной. Это реальный срок, чтобы выйти на сделку, чтобы получить одобрение по ипотеке. Наши ипотечники достаточно быстро работают. Ну, соответственно, от вас тоже зависит, чтобы вы в моменте предоставили там, в течение двух дней, соответственно, Одну секунду я включу зарядку, а то бук сядет. Очень хорошо. Прошу прощения. Значит, сказала один процент от стоимости. Это договор бронирования сроком на 7 дней. А в договор долевого участия сумма у вас указывается за минусом одного процента. То есть квартира стоит 15 миллионов, сто пятьдесят тысяч вы оплачиваете по договору бронирования и 14 миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей. У вас идет договор долевого участия. В презентации схемы кладовых еще нет. Вы можете посетить офис продаж, и в офисе продаж я вам готовы показать планировки по машинным местам и по кладовым пространствам. Единственное, могу сказать, что кладовое пространство, по-моему, от половиной метров до 8 квадратных метров. Они отдельно так располагаются, в принципе, комфортно удобно. В офисе продаж можно ознакомиться с планировочным решением при желании. Я, бы, я вроде бы все рассказала про проект, про застройщика проговорили, про архитектурное бюро проговорили, про обеспечение обязательств, про счетами, про квартирному фонду, про структуру, про отдельный паркинг, закрытая территория. Какие еще у вас будут вопросы? В принципе, основные моменты рассказала. Повторюсь, проект уникальный, интересный, комфортное место проживания, тихое, спокойное. Созражения, которое бывают от клиентов далеко от метро, я не скажу, что это далеко от метро. Первое, когда вы покупаете проект непосредственно около метрополитена, там с 5 минут, например, да, ходьбы, мы понимаем, что это другая динамика, что это другая энергетика. Это не про спокойствие совсем. Здесь комфортно очень добраться до метро над трамваем или на автобусе. Повторюсь, это 5-8 минут ходьбы с учетом того, что автобусная остановка прямо около дома. Это больше вот у нас основная... Основной процент покупающих людей – это местные жители, те, которые давно живут в этом районе, у которых здесь родственники, те, кто раньше жил здесь, но ну, по каким причинам переехал, сейчас в другие районы Москвы, все равно возвращаются сюда. В основном покупают те, кто знает район, те, кто, кому комфортно здесь, зелено. Действительно, рядом в парк можно сходить погулять, 15, пешая 15, доступность, 15 минут, это по нашим временам просто лайк. Если вопросов больше нету то я с вами прощаюсь, всем большое спасибо за внимание, повторюсь, если что-то не сказала, что-то не проговорила, контакт я вам свой оставила, или всегда можете зайти на официальный сайт, посмотреть наш номер телефона, позвонить, а так, конечно, всех приглашаю в офис продаж на саму строю площадке. здесь можно вживую пообщаться, поговорить и работаем ежедневно с 9 до 9. Всем большое спасибо за внимание, будем вас рады видеть не На нашем проекте.